Здравствуйте! Я хочу поделиться своими результатами после моего участия в воркшопе Юрии и Натальи Павловых «Клиенты за один день». Само название воркшопа звучит очень претензионно, но я подумала, что возможно я не получу клиенты за один день, но практической информации будет очень много. Это сто процентов, потому что Юрий очень занятый человек, ему просто практически нет времени лить воду. И как оказалось, действительно практики было очень много. И одно из заданий звучало так. Надо было бы выбрать объект из предложенных Юрием объектов, выставленных на торгах, и подать объявление о продаже этого объекта. Я выбрала дом в Краснодарском крае, подала объявление в Яндекс недвижимость. Это мы все сделали прямо на воркшопе. Что вы думаете? На следующий день... Мне позвонили из Краснодарского края и заинтересовались этим объектом. И теперь я договариваюсь с конкурсным управляющим об осмотре этого объекта. Вот так и получилось практически клиент за один день. И второй мой результат. Мне позвонили на следующий день после воркшопа из города Чебоксары и попросили найти квартиру в определенном районе города. Я здесь вспомнила, Рекомендация Юрия, которую он дал на воркшопе, и сказала, а не хотите ли я вам подберу объект в Москве? На что мне ответили на другом конце провода. Мы стоим как раз сейчас перед выбором или Чебоксары, или Москва. И вот теперь моя задача найти объект и в Чебоксарах, и в Москве. Огромная благодарность Юрию и Наталье Павлову за их обучение, за этот прекрасный воркшоп, за их бескорыстное человечное отношение к своим ученикам и намерение искренне сделать из нас профессионалов. Спасибо.